город Афьон. Предыдущие, два предыдущих видео из этой поездки смотрите в описании к этому видео. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм, там много всегда интересного и фотографий из наших поездок намного быстрее, чем чем видео выходит на ютубе, поэтому подписывайтесь, не забывайте подписываться также на наш канал. Ну и, конечно же, не забывайте смотреть полезную информацию в описании к видео, такую, как температура воздуха, температура воды в море, сайты по бронированию отеля и сайты по бронированию и покупке авиабилетов с очень хорошими скидками. Вся эта полезная информация в описании к видео. А сейчас продолжаем наш путь из города Ушак город Афьон город Афьон находится ну, в 110 километров от города Ушака он очень интересен и своей архитектурой и своими э, традициями историческими моментами в, общем, в городе больше очень много всего интересного. Также в описании к этому видео оставлю ссылку на ссылки на нашу поездку в деревню, которая также находится в Афоне. В общем, очень много всего интересного смотрите по, описанию, по ссылкам в описании. Ну а сейчас продолжаем нашу дорогу по осенней Турции. Я первая остановка недалеко от афьона купить воды сделать все свои дела и пить что-нибудь вкусненького приехав вчера вечером в афьон весь вечер мы провели со своими родственниками и, к сожалению, для вас и для себя ничего не снимала и снимать не хотела, потому что хотелось полностью э, окунуться в общение с людьми и в атмосферу. Но есть кое-какие фотографии в Инстаграме, поэтому обязательно туда заходите и смотрите. А сейчас мы с Айханом вечером идем в торговый центр парк Афьон. Здесь недалеко. Кстати, все предыдущие видео из Афьона смотрите в описании к этому видео по ссылкам там будет много-много всего интересного из наших предыдущих поездок ну а сейчас идем в торговый центр парковь он покажу вам всякие разные вкусняшки ну и конечно же лукум, которые делают здесь луку с... со сливками напишите в комментариях кто пробовал луку... лукум со сливками а кто не пробовал обязательно попробуйте Друзья, ну и конечно же мы очень проголодались и сегодня вас познакомим с некоторыми э, интересными блюдами турецкими, которые вы возможно ели, а многие из вас, я думаю, даже не пробовали. И э, вот это вот блюдо, одно из самых любимых блюд Айхана, вот это вот блюдо называется Искендер Кебаб, одно из самых любимых, но сегодня заказала его я. Но Айхан как профи сейчас попробует и скажет. Насколько вкусное это блюдо? Вкусно? Йогурт и бак, йогурт на Я не любитель этого блюда, но сегодня мне прям вот очень-очень захотелось. И стоит такое блюдо большая тарелка 18 лир. И за 2 лиры можно взять стакан, неограниченное количество напитков. Вот вы видите, здесь 1-2, ну, в общем, до бесконечности. И здесь большое количество. Кафе, которых, например, нет в Алании. Вот кафе ⁇ Пиде-Пиде ⁇ где Ихан заказал пиде. Там очень дешевый и вкусный пиде, а я заказала в Бурса из хакбей Бей. И также здесь есть Попейс, уста дэнерджи В общем, очень много марок, которых, которых нет в Алании. А находимся мы в торговом центре парк Афьон. Очень большой и... Красивый, один из моих самых любимых торговых центров в Турции. Айхан заказал себе две штуки пиде мясные. И две порции получились 20 лир э, с фаршем. Пиде с фаршем, какая-то булочка и пиде с мясом. Айхан, пробуй. Ханги Хангиседагагзель. Сейчас попробуем, какая, Я какая вкуснее. Mm -hmm. Я, например, вот это вот с крупным мясом не люблю, а люблю больше вот такой вот пиде. И обязательно, чтобы сверху был сыр. А из кендер -кебаб, он выглядит вот таким вот образом. На хлеб, на вот такую вот лепешку, порезанную маленькими кусочками, кладут вот такие вот тонкие-тонкие куски мяса, ну донер это э, мясо говядина и едят вместе вот таким вот образом берут хлеб мясо и кушают есть здесь помидор и так далее ну в общем всем приятного аппетита кто кушает и нам тоже и пишите обязательно в комментариях любите ли вы искендар э, э, э, кебаб и фиде. Друзья, пока я жду Айхана, вышла только что из магазина и хотела обсудить с вами такую тему. Многие из вас, конечно же, выходите в магазины, в торговые центры и так далее. И как вы относитесь к такой ситуации, когда вы заходите в магазин, и продавец ходит за вами, ну, просто как привязанный. То есть, куда вы, туда и продавец. Что вы смотрите, то и продавец смотрит. В общем, не отрывает с вас взгляда ни на секунду. Это не такой продавец, который... Посмотрит, что вы смотрите, да, и э, предложит вам что-то интересное, в общем, ненавязчивое, а которое просто ходит как приклеенный. И который, на самом деле, начинает раздражать. Вот как вы к этому относитесь и э, что вы делаете? Вот только что со мной случилась такая ситуация. Я зашла в один магазин, мне очень понравилась куртка. Белый такой пуховик, очень красивая. Стоила она недешево, около 400 лир. Ну, недешево на турецкие деньги. Я обычно всегда беру вещи со скидками. И мы посмотрели, обувь там была белая, красивая. Но продавщица ходила просто как приклеены. Я ее попросила, девушка, говорю, пожалуйста, можно мы посмотрим, выберем и позовем вам, если, вас, если что-то нужно И что сказала продавщица? Мы обязаны за вами ходить Ну, в общем, какая реакция моя на э, хождение за мной по пятам? Конечно же, я вышла из магазина и ничего там не купила И э, зашла буквально в соседний магазин И что вы думаете, в этом магазине были э, потрясающие пальто, дорогущие, дорогущие, но со скидкой я купила пальто э, фирмы и которое которая не из дешевых всего за 289 литров. черное красивое классическое пальто вы меня в нем увидите а почему я его купила потому что я ходила в этом магазине полчаса смотрела все пальто рубашки айхан там смотрел брюки и так далее магазин не из дешевых но э, за мной никто не ходил по пятам и э, я смогла посмотреть все спокойно померить и только тогда когда я уже покупала и решила купить продавщица ко мне подошла и спросила что меня еще интересует один раз в одном из магазинах в торговом центре в Манавгате я тоже купила очень очень много вещей и только по той причине что продавщица была очень ненавязчивая а когда мне э, понравилась какая-то вещь, она просто видела, читала это, она просто приносила эту же вещь э, моего размера. И я купила там и обувь, и куча всяких кофт и так далее. Но это был просто потрясающий сервис. А, к сожалению, когда э, продавцы ходят за мной по пятам, мне это очень не нравится, потому что но ну, это во первых я считаю что это некрасиво и очень навязчиво но какая моя реакция я ни с кем не ругаюсь я сначала прошу чтобы посмотреть самой если продавец не уходит то я просто выхожу из магазина и все и кто от этого теряет от этого теряет конечно же только магазин поэтому напишите обязательно как вы реагируете и как вы относитесь к тому, когда продавец очень-очень навязчиво ходит за вами по пятам. И, конечно же, друзья, чем знаменит Афьон, это, в первую очередь, вот такая вот турецкая колбаса, судюк. Что означает судюк? Судюк это сырое мясо с большим-большим количеством специй. И обычно судюк жарят вместе с яичницей или делают судюк то есть Делают, жарят судюк, кладут в булку и кушают с огурцами, помидорами, травами и так далее. Здесь есть, конечно же, вкуснейшая баклава. Посмотрите, какая красота. Различный шоколад. И вот это вот, наверное сют кайма а а вот это вот молочные молочные сливки самые настоящие сливки есть синие которые а, чуть подороже стоят 19 лир а вот эти стоят 16 16 лишь есть кофе и большое количество лукума и вот такой вот, например, халвы, а нет, это пешмания. Вот это вот халва в шоколаде, а это пишмание в шоколаде. Это халва с орехами, а это пешмания э, какао и ванильное. Видите, написано даже по-русски. Это пешмания с фисташками и также пешмания с фисташками. Афьон знаменит своим белым лукумом со сливками, и луком делают вот здесь. Но сейчас, как вы видите, уже не делают. На сегодня процесс закончен. И в описании к этому видео смотрите, когда, как мы снимали в прошлый раз. Ну а сейчас покажу вам разные виды именно афьонского лукума. И вот здесь вот различные виды лукума со сливками. Вот это вот султанский лукум. Это классический лукум молочный со сливками. Это с шоколадом. Это лукум с кофе и шоколадом. Лукум с шоколадом и клубникой. Это лукум с шоколадом и бананом. Это хашашлы Обычный лукум. Лукум со сливками. И этот лукум классический с орехами. И вот такие вот дальше идут лукумы с орехами, с фундуком. Классический с фундуком. И классический с фундуком, покрытый кокосовой стружкой. Очень вкусный, кстати, вот этот лукум который обсыпан э, лепестками роз и фисташками. А вот этот лукум покрыт фисташками. Также э, лукум, который покрыт шоколадом. И здесь есть самый обычный лукум с фисташками. Ну и, конечно же, традиционный шоколад. И один из самых дешевых лукумов, обычный лукум, этот лукум с розой а это пастила различные пастила с орехами ну и конечно же есть вот такая вот вкусняшка здесь есть это инжир фисташки в общем инжир и фисташки хайхан ангел каймак вот видите айхан любит со сливками я со сливками вообще не люблю но очень люблю гранатовый сейчас пойдем попробуем найти настоящий гранатовый лукум потому что здесь был только из гранатового сиропа мы попробуем не найти а купить гранатовый и в описании к этому видео есть ссылка на наш прошлый визит в Афьон и там есть как раз магазинчик где мы кушали очень вкусный просто супер вкусный гранатовый лук сейчас от парка Афьон мы идем в сторону центра и хотим хотим купить гранатовый лукум вот так вот выглядит одна из улиц где расположено большое количество магазинчиков сейчас время уже ближе к 7 и народу не так много и здесь много продуктовых магазинов магазинов одежды что у нас здесь ковры женская мужская одежда сумки джинсы куртки в общем очень очень очень много магазинов именно маленьких магазинчиков вот так вот выглядят городские автобусы можно уехать в разные районы города на таких маленьких автобусах проезд стоит где-то две две лиры и посмотреть какие здесь интересные светофоры. Когда зажигается красный свет, видно издалека ну и зеленый конечно же тоже. друзья, самый-самый вкусный лукум. Это лукум гранатовый с лепестками роз. А это лукум тоже гранатовый, но с изюмом. Вот этот мне понравился больше, потому что он очень кислый. А еще здесь есть вот такие вот разные лукумы. Ну и, конечно же, лукум с разными орехами, и, с, конечно же, со, со слиптами. Вот этот, например. Здесь продается также халва. И покажу вам еще лукум. Много-много-много разных видов. Всякого разного лукума. Мне еще люблю вот этот вот лукум с шоколадом и с такой посыпкой. Ну и, конечно же, гранатовый лукум мой. Самый-самый-самый любимый. И вот суджук колбаса и бастурма продается здесь вот на этой улице на которой э, продается в основном лукум всякие разные сладости и суджук и самый вкусный десерт который хан обожает больше всего это экмек кадаиф. вот так вот он выглядит в общем друзья здесь настоящий рай всяких разных вкусняшек, лукума, какой хотите. И в каждом магазине он свой разный, потому что производят его прям здесь. И вот эта вот фирма, представляете, работает с 1901 года. O oh. nedir? Ne icat? Ica edelim. Ica edelim. Ica İlk, ilk. Ben de. Ben bizim de dedemiz, babamın dedesi, salih şeker. O zaman Erdike, el lakabı adı. Afyon ilk kaymaklı şekeri, kaymaklı dokun. Ve özel ürünü olan şu görmüş olduğunuz bu da hem firmamızın hem de afyonumuzun özel çeşidi. Kaymaklı olması deriz biz bunun ismine için mandataylı kaşı atlıyor Bunu yani kaymakta olmasını ilk yapan bulan kişi ııı e, bu bizim büyük dedemiz. Biz üçüncü kuşağız. Bin yılında kaymakta lokumu, kaymakta şekeri bunu bulmuş. Yaklaşık 140 kırk güzel sene olarak biz de dededen gördüğümüz, olmadan değer aldığımız bu mesleği devam etmeye çalışıyoruz. O günkü tadının kaliteyi bozmadan. Onun üstüne o zaman şartlardan bugünün günün, günün modern teknolojilerini üstüne ekleyerek kullanarak fabrikasını sürüp bu tatları devam ettirmeye müşterilerimize sunmaya çalışacağız elimize geldiğince. İcra edenin anlamı o ilk kullanan dediğimizi ilk kullanan kişi. Zamanında Ata Tüccer Afyon lokumunu Afyon şekerini ikram eden kişi. İşte Afyon'daki e, şekerlemişinden para kazanan meslek eden, el geçindiren bütün meslektaşlarımızla eee yol göstericisi. Bu ürünleri ilk yapan Afyon'un yokumunu hem Afyon'a hem Türkiye'yi hem de dünyaya tanıtan kişi. Afyon içinde de yol göstermiş. Evet. Afyon tarihçesinde de yazar zaten dedemizin ilk duyduğunu. Bizlerin eski bir firma olduğunu, şekerleme olarak ilk Afyon'da yapan firma olduğumuz. Biz de şimdi altına şekerleme olarak dedemizin bu ürünlerini, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Size de ikram edelim madde. Dedemizin bu eski kaymaklı dokumu bu. Şimdi biz onları beyaz dokum gibi sultan dokumun içerisine kullanarak sultan dokumun kaymaklısını tabii dede gibi bizler de buluyoruz. Size de ikram edelim и кроме гранатового лукума вот этот вот луком с маленькими маленькими кусочками зажаренного теста внутри um, Фундук Фундук Фундук. внутри с uh, пастой из фундука самый вкусный вот этот самый вкусный, помимо граната, вот это самый вкусный. Помните, в одном из последних видео я вам показывала тыкву, которую продают на рынке, так вот из этой тыквы делают вот такой вот десерт потрясающий, и здесь тоже много-много всяких вкусняшек шоколада ну в общем устоять невозможно и здесь я кстати видела очень интересные торты посмотрите какие интересные вот этот вот розовый просто как даже не знаю придумайте название этому розовому торту кто придумает э, самое интересное название этому розовому торту тому подарок от нас вот этот вот тортик, друзья, конечно, мы не сможем вам его подарить, потому что он в Афьоне не в Алании, но тот, кто придумает, тому самый классный подарок от нас. Поэтому пишите в комментариях название вот этому торту. Дай, ка И, друзья, на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм. Путешествуйте по Турции и открывайте для себя много нового и интересного вместе с нами. Всем всего хорошего. Пока-пока.